Всем привет, с вами Азелед. И я сегодня буду снимать, показывать вам мои старые фотки. Почему я так решил? Потому что я это... Ну, мне самому интересно было. И вам я написал опросник. Сейчас на экране покажу. И в этом опроснике всего лишь мало... Мало кто проголосовал, и я решил. Ладно, я выпущу. Но я в Инстаграме еще говорил, что это. Но из Инстаграма никто не перешел и никто не проголосовал. Короче, давайте. Я буду показывать, а вы будете смотреть и ставить лайки. Давайте. Всем привет, если вы хотите в камнолыжную базу, но у вас нет зимней одежды, то я вам посоветую в Клодоспорт. Почему? Потому что у них широкий ассортимент продукции, консультации и помощь в выборе, доставка по всей России и даже в Казахстане. А самое главное, удобная оплата. Можно наличными, можно картами, а можно даже предоплатой. Короче, ссылка в описании. Давайте заказывайте и одевайтесь подбери. Меня видно? Надеюсь, видно. И вот первое видео я записывал, не записалось. Видите, как сложно снимать видео? Вот я, вот мои фотки, короче, не знаю, в чем мне сказать. Вот мои фотки, короче. Вот я любил вот сниматься вот так вот, вот так вот, вот так вот, даже вот так вот. Да, это я. И кто помнит... Вот такие вот компьютера. Компьютера, короче. Кто помнит? Я думаю, все помнят, да? Такие компьютера. Главы не изменились. Мышка тоже не изменилась, как осталось. Но Короче, только компьютер сменился. И вот, вот. А вот, наша елка. Вы же смотрели это на Новый год, как у нас елка там на площади стоит. А в 2010-м была такая елка. Я не знаю. 2010 или как-то, но это эта фотка заснята 2010 -м. Если кто меня постарше смотрит, то скажите, это как-то была такая елка. Давайте. А я узнаю как раз. Такая елка мне даже, наверное, по Покрасивее, да, чем сейчас елка на площади стоит. Ну, кому как-то. Да? Ну, мне вот эта елка больше нравится, чем сейчас, на, который на площади стоит. Ну, это тоже на площади стоял. Там еще рядом, видите, машина какая-то стояла. Мне площадь. Площадь такая, как осталась, такая же осталась. Видите, музей там. Короче, вы все поняли, что я вам объясняю. И в следующем видео сейчас я буду это видео вставлять, мои видео. Но будут, конечно же, без звука, который я вставлял раньше. Это было в 2000... Короче, мне было тогда еще 10-12 лет где-то, примерно. И я сейчас это видео вам покажу и буду прощаться, и буду прощаться с вами. Давайте. Я вот вот такие вот маски себе делал, вот такие вот маски, вот какой я был, и вот какой я стал. Еще вот такие вот, вот такие. Короче, это вам что я показываю, да? Ну, мне хотелось это показать, но и, и я вам показываю. На этом все. Я с вами буду прощаться, с вами был Адилет. И всем удачи, и всем пока.